Всем привет! Я вот в таком виде. Я решила немножко освежить свой цвет, потому что на самом деле мой родной цвет, вот, то есть он, вот здесь вот, он мне не особо нравится. Мне нравится немножко по, по темнее, по, может быть, поярче, по насыщенней. Мой какой-то цвет он светловатый, плюс еще ко всему у меня осветленные концы. Я их уже красила тонировочным шампунем. И в принципе мне эффект нравился, тем, что они были немножко светлее, чем мои волосы, и смотрелось прикольно, как будто бы два оттенка. В общем, сегодня я сбегала с утра за краской и взяла себе сёз вот такой вот. Я, честно говоря, особо не разбираюсь в красках для волос. То есть я всегда беру по своему какому-то там, не знаю, нутру и чувствию. Бывают у меня разные краски. Я разными красками пользовалась. Брала одно время. Один раз я красилась. Фаберлики я покупала. У меня, кстати, есть видео, где я красилась. Там, конечно, так себе качество, но в целом неплохо. И цвет мне очень тогда понравился. В общем, я в этот раз решила взять просто каштановый. Он немножко темнее, чем мой, и, соответственно, он будет немножко потемнее на волосах смотреться. Будет немножко и поярче, наверное, немножко посимпатичнее, так скажем. Потому что, допустим, темные цвета, черный цвет. Я давно уже черный не красилась, и я, честно говоря, сейчас побаиваюсь, потому что от него достаточно сложно отмыться достаточно сложно вымыть этот цвет, и мне приходилось ждать, пока у меня отрастут волосы, где-нибудь на концах, чтобы эти концы обрезать и уже со своими волосами, со своим цветом жить дальше, либо красить их в другой цвет. Я беру вас с собой в это нелегкое путешествие по краске волос. Здесь у нас в коробочке, вот такая вот коробочка у нас, стоит она 950 тенге, есть инструкция ну как везде наверное вот сама краска сам пигмент окрашивающий и ухаживающий крем что честно говоря немножко это кранит ухо потому что ну это все-таки химия и не знаю что она там ухаживает в общем вот такой кондиционер после уже покраски и а, флакон-аппликатор с проявляющей жидкостью то есть а, с, вот этот вот крем Наливается вот в эту баночку. Все это хорошо перемешивается и взбалтывается. И с этой баночки наносится уже на волосы там, по рядам. либо я, уж, я еще не знаю, как я буду красить сейчас по рядам или не по рядам. Также здесь есть перчатки, но эти перчатки мне не нравятся, потому что они сползают. Они... У них, наверное, стандартные размеры и они немножко неудобные. То есть рука плавает в этих перчатках и постоянно не слетают поэтому я пользуюсь своими это мои обычные универсальные я в них делаю все иной раз и готовлю даже если допустим я разделываю мясо или курицу или еще что то то есть я все это делаю в перчатках вот дабы дабы не было никаких там проблем в общем приступим надо сначала намешать так, содержит перекись водорода. Давайте посмотрим, что у нас там в так. В инструкции это что у нас написано? В общем, приготавливаем смесь. Наденьте пенюар. Пенюара у меня нет, у меня есть вот такой вот пакетик, который я просто на плечи накинула, чтобы сильно да, и майку не попортить. Ну, хотя это домашняя майка, поэтому я как-то особо не парюсь. А, так, откройте тюбик с ухаживающим кремом, проткнув мембрану специальным шипом на три крышечки. Значит, вот, вот это вот. вот. здесь есть крышечка. В крышечке есть вот такая вот... А, как это? Шипик, типа, да? Им протыкаем. Да, вообще, изначально крем этот окрашивающий без... Вот этой жидкости проявочной он э, белый такой перламутровый белый. Ну, то есть, видно, да? Мы его, в общем, выливаем сюда, выдавливаем полностью. Один к одному нужно мешать. То есть здесь 50 миллилитров проявочной жидкости с перекисью водорода, которая, и самого крема 50 миллилитров. Я, честно говоря, не умею выдавливать. Все, до последней капли жестяных вот таких вот тюбиков у меня постоянно проблемы. Вот. К примеру, вот такая вот. да я Все использованное я также складываю сюда. В коробочку. Так, все. Мы сюда добавили уже. вот Собственно, здесь вот видно. Сейчас это берем. Хорошо взбалтываем и по идее должен уже проявляться цвет. Вроде все, размешали. Покраска волос всегда стресс. Всегда стресс. Так, я уже расчесала волосы. Вообще, конечно, желательно красить волосы на, когда они грязные. Но я почему-то то об этом не задумывалась вчера. И помыла голову. Так как у меня кожа головы жирная. У меня достаточно быстро жирнятся волосы В конце у меня сухие а вот ближе к корням начинается вот это вот так начинаем с того что я разделила на ряды вот берем проявочный бутылечек такой и наносим вот так вот решила не красить свои концы потому что они так у меня поврежденные еще <связать> закрашивать я покрасила в основном эм, волосы ближе к корню, ну, типа у меня получится типа амбре что-то, то есть у меня корни будут темные, потом мой, мой цвет будет чуть светлее и потом уже будут мои концы я конечно тут все заляпала вообще по не хочу, бедная ванна, она так страдает всегда, когда я что-то делаю Теперь особенно на стене только шла. Теперь надо смыть. У меня даже сюда живет. Капнула на нос. Я смываю все мицеллярной водой. минут 30 минут ходим но я наверное чуть-чуть подольше похожу потому что все-таки здесь мои натуральные волосы и мне хочется более насыщенный цвет в общем посмотрим что из этого выйдет пришло время смывать краску прошло 45 минут и я, я не буду снимать как я смываю ее потому что мне некуда ставить штатив в общем как смоем покажу результат вот так вот у меня получилось собственно как я и хотела чтобы у меня корни мои были потемнее и концы мои остались ну и смотрится в целом неплохо темный цвет я была вообще светлая была блондинкой была разноцветная Кучу цветов я поменяла, но почему-то всегда я останавливалась на черном, на темных оттенках. Ну, вот, собственно, не знаю. Мне кажется, прикольно получилось. Останавливалась всегда на темном, потому что с темными волосами мои глаза более выразительные то есть мне их не на не нужно там дополнительно подкрашивать не нужно делать какие-то акценты то есть я, я могла спокойно накрасить ресницы и уже глаза появились на лице то есть более менее прикольно смотрелось ну, собственно не знаю мне нравится конечно на солнце будет немножко по-другому выглядеть сейчас я еще я их не до конца высушила Потому что я, в принципе, не до конца сушу волосы. Я стараюсь, чтобы они э, до полного высыхания доходили сами. Вот, собственно, не знаю. Но мне очень нравится. А я как будто бы ничего и не менялось. Я просто чуть-чуть затемнила свои волосы. У меня там, кстати, еще осталась краска. Если я вдруг сейчас захочу еще чуть-чуть потемнее сделать, я смогу докрасить. Там, кстати, половина флакон, даже чуть больше половины флакончика осталось. Не знаю, может быть, мне надо было еще на пару раз пройтись, но в целом мне неплохо и так. Здесь даже немножко покрасились осветленные мои волосики. Такой цвет прикольный. Вообще они вот такие вот желтенькие. Ну, не знаю. Как вам? Напишите в комментариях, изменилось ли что-нибудь или нет. Спасибо всем за просмотр. Мне очень рад меня очень радует, что я все-таки меня. Мой канал вообще кто-то смотрит. И мне безумно это нравится. Нравится делать что-то интересное, что-то снимать. Конечно, у меня сейчас не так часто это получается, но. Я... Я думаю, все это исправим. Так что всем спасибо всем пока!